Тиски станочные тип 3428Q13 предназначены для работы с фрезерными, сверлильными и прочими станками. Тиски имеют линейку по размерам шириной губок от 136 до 320 мм. Тиски изготовлены из высококачественного чугуна, что гарантирует высокую точность и прочность при любых видах работы. Поворотное основание обеспечивает поворот тисков вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Шкала нанесена по кругу на 360 градусов и размещена как 0, 30, 60, 90 с шагом в 1 градус. Для позиционирования на основании имеется продольный паз и места для крепления установочных шпор. Отклонение параллельности направляющей поверхности тисков к основанию не более 0,03 на длине 100 мм.